хотел подвести какие-то маленькие итоги сегодняшнего дня. В общем, сегодня день у меня начался очень интересный. Сначала мне в 6 утра разбудил курьер и позвонил, сказал, что он привез мои, мои таблетки с Москвы. Пришлось э, не ехать на Черниговскую. Попросил маму. Ну, то есть Это другой конец города в Киеве. От того, где я живу. Попросил маму забрать успела, забрала, потом я поехал на анализ, передал анализ крови. Мне его пришлось перезвать, потому что вчера я сдавал. У меня был один показатель выше нормы. АЛТ-47 был, в общем, подозревали, что у меня гепатит. Сегодня его пересдал. Еще раз этот анализ крови. Все, АЛТ-22. Очень странно, конечно, он так уменьшился сразу же за один день. Гепатит отпал, в общем. Мне сказали, давай быстренько, мол, у тебя есть. Три часа. Мне 12 часов сказали, что все хорошо, мы тебя берем на трансплантацию. И в два часа, часа мог приезжать со всеми лекарствами, со всей химией, со всеми хозяйственными товарами. Ну, в общем, со всем списком, под список здоровенный. приезжаем мы тебя уложим. В общем, покатался по городу быстренько, собрал все, что у меня было, уже закуплено отметил то что надо счета докупить приехал в пол третьего ближе к трем в общем сказали хорошо ложись берем телетранспортацию ну процедура потом нестандартная как у всех кто это проходил проходишь в бокс свой быстренько кидаешь свои вещи аккуратненько этот бокс я сейчас нахожусь и классно Ну, наверное, и все. Идешь мыться, помылся, и тебе ставят на ключичный кота. В общем, вот он. Вот такая ерунда. Мне его первый раз ставили, поэтому для меня это какие-то новые ощущения. Скажу так, когда его ставили, ну, ощущения неприятные, ну терпимо все очень пустяки. В общем, по болевым каким-то ощущениям все это пустяки, чисто там пару секунд потерпел. Ну, такая кровь, значит, можно так или так. Плюс-минус. То есть, поставили его, там, понятное дело, что тебе слегка обезболивают, там уколчик делают, лидокаин. Ну и все, дальше ходишь. Там Какие-то да, новые ощущения, ходишь немножко по-другому. Ну, это, по крайней мере, по мне, будет. Вообще привыкаешь потихоньку. От вечера лидокаин успокоился и... Сейчас уже начались боли, такие небольшие, тоже все терпимо, но дискомфортно. Хотели начать капать все сразу, и я случайно решил померить температуру своим новым градусником электронным. Ну, у меня до этого были только ртутные, а тут электронный появился. Решил проверить это все, и у меня температура с 37,4, Проверяю еще раз 37,6. В общем имя мне отменили на сегодня сказали будем пока наблюдаться Но вот пока потихоньку наблюдаюсь сейчас покажу свою систему. температуру вот такая она сейчас мне а температура вот так она прыгает я теперь нахожусь просто в боксе без ничего наблюдаюсь заметил такую вещь что я если лежу то она опускается я только вот встал и сейчас я встал по счету видео записать и чувствую, что температура поднимается. Посмотрим, что будет завтра. Так, вот и весь день так и прошел. Тоже такой нервный день был. То собери, то купили. В общем, я за день толком даже и поесть не успел. Ну, надеюсь, завтра будет все поспокоить. Все, всем пока.